История, которая рассказывает нам Джордж Мартин, преднамеренно темна и полна ужасов, тайн и неясностей, которые будоражат умы фанатов до сих пор. Но одним из самых нераскрытых секретов является причина Долгой Ночи. Что породило Долгую Ночь, которая длилась целое поколение? Правда ли, что ее причиной стала угроза из космоса? Как связаны легенды об этом событии в разных уголках Вестероса и Эсоса? Откуда пришли белые ходоки? И кем на самом деле был Азор Ахай? Не переключайтесь, и мы ответим на все эти и другие вопросы. Скандалы, интриги, расследования, конечно, очень интересно, но, согласитесь, хочется чего-то надежного, чего-то, что позволило бы нам, обычным геймерам, легально покупать и продавать игры по выгодным ценам, но оказалось, что ждать и не нужно, ведь есть сервис DIFMAR, который совсем недавно провел ребрендинг специально для жителей России и Беларуси, и теперь для них известен как Case for Gamers – это торговая площадка, где пользователи могут покупать и продавать игровые аккаунты, валюту и другие игровые продукты напрямую, без уплаты дополнительной комиссии без посредников, по лучшему рейтингу, отзывам и цене. А с моим промокодом MAXEFFECT вы получите скидку в 10%. Регистрация на сайте – да нельзя простая, ее можно совершить в пару кликов. На сайте работает русскоязычная поддержка 24 на 7. Более 300 методов оплаты. На Кейсфо вы можете найти более 50 тысяч товаров и 150 тысяч торговых предложений. И при желании вы можете сами сделаться продавцом на Кейсфо и начать зарабатывать на играх прямо сейчас. Верификация на получение роли продавца займет всего лишь 5 минут. Ссылка на Кейсфо в описании под видео. После финала «Игры престолов» канал HBO заказал сериал-приквел о долгой ночи под названием «Кровавая луна». Но этот сериал был отменен. Многие думают, что это случилось якобы из-за высокого бюджета, из-за затянувшегося производства, но, скорее всего, сериал отменили, потому что боссы HBO и сам Джордж Мартин решили не раскрывать ту страшную тайну, о которой говорилось в сериале. Но мы с вами вместе можем приоткрыть завесу тайны, собрав воедино все намеки и подсказки от Джорджа Мартина. Согласно утекшим данным, сериал связывал начало долгой ночи с падением метеоритов на поверхность планеты, на которой происходят события «Песни льда и пламени». Давайте для удобства будем называть ее Планетос. Подробнее об утекших данных вы можете узнать в видео с канала Patchface Project. Всем привет, с вами снова Шутбестряк. Там Шут Пестряк разбирает в основном слухи об отмененном приквеле, а историю Долгой Ночи и причины ее начала разбирает не так подробно. Но надо сказать, что именно этот ролик вдохновил меня на создание этого видео. Если вам интересно, вы можете сами ознакомиться с этим видео, ссылочку я конечно оставил. Итак, Долгая Ночь, легендарный период. Многолетняя зимняя ночь, которая накрыла Вестерос и Эссос, а может и весь мир, и продолжалась целое поколение. Что могло вызвать ее? Джордж Мартин нигде не указывает, из-за чего началась долгая ночь. Сказки старый Нэн просто начинаются с того, что... Страх приходит зимой. Тысячи лет назад пришла ночь и длилось целое поколение. В этой тьме впервые появились белые ходоки. Они опустошали города и королевства, восседая на мертвых лошадях, охотясь со стаями бледных пауков, огромных как. Версия Мелиссандры обрывочна и больше уделяет внимание не тому, что было, а тому, что будет что, мол, история скоро повторится. После долгого лета тьма падет на мир тяжелой завесой. Звезды будут истекать кровью. Холодное дыхание зимы заморозит моря. И мертвые восстанут на севере. Некий воин вынет из огня пылающий меч. И меч этот будет светозарным. И тот, кто владеет им, будет новым озором Ахай. И тьма расступится перед ним. Что? Почему? Из-за чего? Ну, на то и не пророчество, что говорят о событиях, которые будут просто так, без причины. Версия Саладора Саана, которая есть только в книгах и где рассказывается история Азора Ахая, просто начинается с того, что Знаешь сказку о том, как был выкован светозарный? Я тебе расскажу. Было время, когда весь мир окутывала тьма. К этой легенде мы с вами еще вернемся, но в ней тоже нет никакой конкретики о причинах Долгой Ночи. В книге «Мир, льда и пламени» можно установить некоторую хронологию, когда произошла Долгая Ночь, после пришествия первых людей в Эстерос и века героев, но до возвышения Валирии и до прихода Андалов. То есть, андалы не принимали участие в битве за рассвет, так как их еще даже не было в Астеросе. И так как Валерий еще не было, во времена, когда происходила долгая ночь, Валерийская сталь еще не была в ходу, так как, как известно, ее могли производить только в Валерии с использованием драконьего пламени и специальных заклинаний. Опять же, никаких ответов на вопрос «почему?». Опять же по легендам долгая ночь просто наступила, но зато книга дает очень важный намек на то, что это событие произошло сразу во всем мире, так как у многих народов есть древние легенды о тьме и о герое, который всех спас. У рглорианцев это Азор Ахай, в Эстеросе это некий последний герой, которого возможно звали Элдрик Тенеборец. В Ети у него много разных имен. Янтар, Ниферион, в очередь Геркуна его зовут Геркун Герой. То есть, вполне возможно, этих героев могло быть несколько, раз у него нет одного конкретного имени. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. И еще легенда о последнем герое, которого мы будем обобщенно называть Азор Ахай, есть не только в Эстеросе и вольных городах на Западе, но и в ЕТИ, и в Очни Геркуна на востоке. Те народы, что посередине, не рассказывают историй об Азора Азорахае, ни в Датраке, ни в Кварте, ни в залибе работорговцев, да и Нерис ни разу не слышит истории о местных героях, победивших Тьму когда-то там давно. И в книге «Мир льда и пламени» тоже нет намеков на это, просто потому, что у этих народов нет таких легенд. Это значит, что нашествие иных произошло только в Вестеросе, где иные перли с севера, из земель вечной зимы, и Ити, где лев ночи приходил с востока, из северной пустоши. Именно так, нашествие шло с двух сторон. Для объяснения этого, есть одна популярная фанатская теория, которая говорит о том, что Дальний Север Вестероса и Дальний Восток Эсоса соприкасаются друг с другом на Северном полюсе. Основаны они на пророчестве Куэйты для Дейнери Старгариен, в том смысле, что путь в Вестерос лежит через край теней. Чтобы попасть на север, ты должна отправиться на юг. Чтобы попасть на запад, должна отправиться на восток. Чтобы продвинуться вперед, надо вернуться назад. Чтобы достичь света, надо пройти через тень. В таком случае получается, что Вастерос и Эсос это не два разных континента, а один. И еще учитывая, что в древние времена, около 12 тысяч лет назад, существовала рука Дорна, Перешеек, соединяющий Вестерос и Эссос, которую потом дети Леса затопили при помощи своей магии Земли. То есть этот континент вообще представлял собой кольцо, в котором Студенное море было внутренним морем суперконтинента Вестересоса. Вернемся к героям и легендам о них. Есть предание Ройнаров, рассказывающее о герое, который убедил младших детей матери Ройны, младших богов, вроде Крабьего Короля и Речного Старца, отвлечься от распри и объединиться для того, чтобы спеть тайную песню, которая возвратила день. То есть в этом случае легенда говорит о том, что ночь победили песней. Ну что тут сказать... А скорее всего, иные были побеждены на севере одновременно с тем, как Райнары пели свою песню. И потом эти два события Райнары просто связали, по принципу «после значит вследствие». Так что, скорее всего, легенда Райнаров здесь самая неправдоподобная. Среди фанатов сериала и книг наиболее распространены легенда об Азоре Ахае, так как из всех только она была рассказана наиболее подробно через ту же Мелисандру и Саладора Саана. Она рассказывает о том, как был выкован меч Светозарный, которым герой победил тьму.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 Красный меч героев. Возможно, именно так и был изобретен рецепт создания валерийских мечей. И только потом уже в Валерии этот процесс был улучшен. Валерийские кузнецы стали использовать своих драконов, чтобы не пришлось ковать по 100 дней и ночей. Стали использовать заклинания, чтобы закалять сталь, и, вероятно, чтобы не убивать своих жен, они добавляли к сплаву кровь рабов, которых у валерийцев было в избытке. Потому что, видимо, валерийская сталь требует жертвоприношения. Что, кстати, подсвечено, когда Тайвин перековывает лед в два одноручных меча, он приносит шкуру лютоволка как бы в жертву кузницы. Но вернемся к Азору Ахаю и легендам о нем. Очень много споров среди фанатов есть о пророчестве о нем и о том, кто же именно из героев саги им является. Остановимся на этом моменте подробнее. Тысячи лет назад в священной книге Асшае было записано пророчество. В день после долгого лета, когда вас сияет кровавая звезда, Азор Ахай возродится из среди соли и дыма для последней битвы со злом, и вынят из огня пылающий меч светозарный. Если он победит, настанет лето, которому не будет конца. Сама смерть склонит перед ним колено, и все, кто сражался на его стороне и погиб, возродятся. То же самое предсказание было известно и в Вестеросе, и последние Таргарины, не разделяя веру в Рглора, считали, что обещанный принц должен родиться в их семействе. А с учетом сериала «Дом дракона» мы теперь знаем, что это пророчество передавалось в семье Таргариенов из поколения в поколение. Когда придет великая зима Рейнира, весь Вестерос должен сражаться. И чтобы уцелел мир людей, на железном троне должен сидеть Таргариен. Эйгон назвал сон «Песнь льда и пламени». И со времен Эйгона это тайна передается от королей к наследникам. Возможно, легенда об Азоре Ахае и набор требований к нему – это всего-навсего инструкция для потомков, как победить иных, облеченная в легенду ради большей сохранности в устном предании. И ведь правда, предполагаемому последнему герою не обязательно обладать всеми чертами, перечисленными в пророчествах. В конце концов, если легенды во всем мире связывают победу над иными с окончанием Долгой Ночи, которых, как известно, можно победить тремя способами. Огнем, валерийской сталью и драконьим стеклом. Обязательно ли одному человеку собирать все признаки избранного? Возможно, Азора Хай это не один человек, а группа людей. Подобно тому, как в разных частях света, этот герой имеет разные имена и, возможно, является разными людьми. Признаками избранного могут обладать одновременно разные люди, которые действуют сообща. Дейнерис пробудила драконов из камня, но у нее нет огненного меча. Под огненным мечом можно понимать валерийскую сталь, способную убивать белых ходаков. Или можно вспомнить, что Торос Мира и Берег Дандарион использовали подожженные мечи. В то время как Торос Измира всегда зажигал свои клинки с помощью Дикого Огня, Берег использует свою собственную кровь, чтобы заставить меч пылать. Много у кого есть валерийские мечи, но они не возродили драконов. Обещанным принцем может быть практически кто угодно. Главное, чтобы был благородных кровей. В контексте борьбы против белых ходаков. Этот пункт имеет значение в том плане, что войну за рассвет должен возглавлять человек благородных кровей. Потому что, как говорил Анасандер, солдаты не любят, когда ими командуют люди неблагородного происхождения. Рождение среди соли и дыма, скорее всего, отсылка на вулканы и море, что очень напоминает драконий камень или ландшафт старой Валирии, которая была вся истыкана вулканами а сам полуостров был окружен морем. Так как только те, в чьих жилах течет валерийская кровь, могут быть наездниками драконов. По крайней мере, никто другой, кто не был Таргариеном, их потомками или их бастардами, не летали на драконах. Возможно, Азор Ахай был одним из первых валерийцев и наездником дракона, которого он пробудил из камня. То есть из закаменелых драконьих яиц. Дракон супер полезен в борьбе с иными и их войском. Драконья пламя способна массово сжигать вихтов и, возможно, самих белых ходаков. Потому что, ну, то, что нам показали в третьем эпизоде восьмого сезона, это, конечно, прикольный сюжетный поворот, но не факт, что также будет в книгах. Пункт о звездах, проливших кровь, означает красную комету в небесах, появившуюся в конце первой книги и начале второго сезона. Конечно, еще можно приплести семиконечные звезды семибожников, которые они вырезают на своих телах, и эти звезды буквально проливают кровь. Но на самом деле звезды, пролившие кровь, это метеориты, которые непосредственно и вызвали долгую ночь. И эта строчка в пророчестве указывает не на конкретного человека, а на время, когда стоит опасаться беды. Вы же не думаете, что небесные тела, вроде кометы, метеоритов и астероидов, пролетали мимо планетоса всего два раза? 8 тысяч лет назад, во времена Долгой Ночи, и вот сейчас вот. В книгах есть упоминание о том, что в ночь, когда был зачат Эйгон, сын Рейгора, над Королевской Гаванью, видели Красную Комету. В ночь, когда был зачатый Игон, над королевской гаванью видели комету. А Рейгар был уверен, что кровавая звезда это комета. То есть примерно за 17 лет до появления престольной красной кометы. Возможно, эта комета имеет период обращения 17 лет, а возможно, это другая комета. Но почему комета красная? А на это есть ответ, но придется углубиться в науку. Дело в том, что в астрономии покраснение обычно связано с прохождением света через большое количество пыли. Возможно, планетос существует в звездной системе с многочисленными кометами, богатыми мелкой пылью. Но откуда в звездной системе планетоса взялось столько лишних? Мелких небесных тел. Как вариант, можно предположить, что это обломки второй луны, которая упоминается в «Квартийской легенде». Когда-то на небе было две луны, но одна подошла так близко к солнцу, что лопнула от жары. И из нее появились тысячи драконов. Может ли это быть как-то связано с необычной сменой сезонов? И, возможно, мы сможем найти в этом и разгадку долгой ночи. Конечно, Мартин подчеркивал, что за необычной сменой времен года на самом деле стоит магия, и это будет разъяснено в конце саги. Но мы это с вами понимаем, что он всего лишь усыпляет нашу бдительность. Конечно, если бы Джордж Мартин выпустил уже наконец «Ветра зимы», то, возможно, дело не дошло бы до того, что даже я решил подключить свою шизу и не решил бы перелопатить лор – поиска хоть чего-то а прямо сейчас сидел и читал бы ветра зимы так что джордж ты сам во всем виноват я раскрою все тайны за тебя ну так и вот значится смена времен года у нас рандомная и даже и мейстеры не всегда могут предсказать сколько будет длиться тот или иной сезон объяснение мартина о том что это магия слишком простое и безосновательное но ну, магии все тут, многим фанатам такое объяснение не нравится, и поэтому они начинают строить свои теории, основанные на науке. Мы уже с вами предположили, что планетос существует в звездной системе с многочисленными кометами, богатыми мелкой пылью, на что указывает красный цвет кометы. Но мы с вами можем пойти еще дальше, вот смотрите. Все звезды с их планетами вращаются вокруг центра галактики. На своем пути они иногда минуют более плотные скопления звезд, газов и пыли, образующие спиральные рукава галактики. В таких случаях существует вероятность, что они пройдут через гигантское молекулярное облако шириной в сотни световых лет полная газов и темной космической пыли. Обычно солнечные ветра не пускают эти вещества внутрь солнечной системы, но внутри гигантского молекулярного облака какая-то доля газов и пыли несомненно попадает в систему и оказывается между Землей и Солнцем, не давая части света и тепла достигнуть нашей планеты. Это может оказать охлаждающий эффект на земной климат и сделать его более непредсказуемым прохождение через облако может занять миллионы лет, а количество пыли способно меняться год от года в зависимости от плотности каждого конкретного участка облака, непредсказуемое путешествие, результатом которого будут постоянные изменения климата на планете. Вот вам и ответ. Необычную смену времен года можно вполне себе научно обосновать. Но как быть с белыми ходаками? Откуда они взялись 8000 лет назад и почему вернулись только сейчас? Но важно упомянуть одну деталь, которую сериал опустил в угоду зрелищности. Белые ходоки могут действовать только ночью, днем их никто не видел. Может просто солнечный свет вредит им и в это время суток они прячутся и выжидают. А долгая ночь просто дала им больше времени для их темных дел. Именно поэтому сейчас они, чувствуя ее возвращение и сокращение продолжительности дня, начали активно действовать. Но что же сейчас случилось? Что дало им сигнал? Что сподвигло их на поход против людей? Ответ – красная комета. Вполне возможно, что красная комета – это и не комета вовсе, а метеорит, который упал где-то, где герои Саги не могли это увидеть. Скорее всего, в землях вечной зимы, что и спровоцировало наступление долгих ночей и возрождение белых ходоков. И на это жирно намекает легенда об императоре Кровавой Яшмы из Ити, который поклонялся камню, упавшему с неба. Это навлекло на мир гнев богов и наступила долгая ночь. Очень похоже на миф, скрывающий реальную катастрофу – падение метеорита, которое вызвало выброс земной породы и пыли в атмосферу и резкое похолодание. По моему предположению, самые большие метеориты в древние времена упали в два места. В Эстеросе метеорит упал в то место, где сейчас находится озеро Божье Око, а в Эсосе – в то место, где сейчас находится высыхающее море. Эти два географических объекта подозрительно напоминают кратеры от падения метеоритов. Из метеоритов также сделан не только меч Дейнов рассвет, но и множество построек на Планетосе: Основание высокой башни Хайтауэров в Староместе, Пайк на Железных островах, лабиринты на Ларате, изваяние гигантской жабы на Жабьем острове, город Йинь на Саториусе, пять крепостей. Город Асшай, полностью сделанный из черного камня. Это может означать только одно. В древние времена на планетос метеориты падали в изобилии, чтобы люди могли строить из них такие внушительные здания. Даже в описании этих построек говорится о том, что они маслянистые, оплавленные, словно драконим огнем, сделанные из цельных кусков черного камня, без единого стыка. Оплавлены они как раз потому, что когда метеорит падает, он частично сгорает в атмосфере и до земли долетает не целиком. Именно из-за метеоритов началась долгая ночь. И вполне возможно, что белые ходаки как раз таки прилетели на этих метеоритах. То есть они пришельцы. Создание белых ходаков детьми леса в качестве оружия против первых людей – это лишь версия сериала, в книгах на это прямого указания нет. Так что белые ходаки вполне могут быть пришельцами, прилетевшими на метеоритах, что доказывает, почему их до этого раньше не было. Для иных, привыкших жить в темноте космоса, было очень кстати наступившая долгая тьма, вызванная метеоритами, на которых они и прилетели. Они начали войну против людей, которые в силу своих страхов посчитали их причиной наступившей тьмы и холодов. А когда пыль, закрывшая солнце, начала оседать и долгая ночь начала отступать, белые ходаки от воздействия солнечного света начали погибать и прятаться. Люди в силу своей гордыни начали считать, что это именно они победили белых ходаков, а не солнце. За тысячелетия эти события обросли легендами, мифами и целыми религиозными культами. И, быть может, Красная комета, которую мы видели в начале второго сезона и второй книги, действительно упала в землях вечной зимы и снова принесла белых ходоков на планетос. и история начала повторяться. Скорее всего, в книгах мы увидим, как наступит вторая долгая ночь. Люди будут сражаться с белыми ходаками, убивать их при помощи драконов, валерийской стали и клинов из обсидиана. Но убийство одного главного короля ночи не решит проблему, как и убийство многих его солдат и генералов. В этой войне погибнет также и множество людей. Множество полюбившихся нам персонажей. И лишь проблеск солнца знаменующее окончание второй долгой ночи и уничтожающий всех созданий тьмы, остановит войну между живыми и мертвыми. Вместе с ним к людям придет и осознание, что все жертвы были бессмысленными и напрасными, так как тьму истребляет не оружие и пламя, а свет и надежда. Иные – это как раз таки тот враг которого невозможно победить. Ибо как можно победить смерть? Ее можно только отсрочить или смириться, дав шанс началу новой жизни, новому миру, но сражаться с этим врагом бессмысленно. Так или иначе, рано или поздно, смерть все равно победит. Валар Маргулис. Я думаю, именно такую мораль такой горько-сладкий финал нам и готовит Джордж Мартин. Ночь темна и полна ужасов, а день ярок и полон надежд. Что ж, я высказался. Да, согласен, в этой теории я скатываюсь в полную шизу, но что поделать? Именно к таким мыслям я и пришел во время своих рассуждений. Напишите, что вы думаете об этом. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Также вы можете поддержать меня и мой канал материально, подписавшись на Бусти. Спасибо всем, кто уже меня поддерживает. Риа 2003, Ворон Анзу, Тесс Адамс, Дарк Арт, Ярослав и Иван Ходаков. Всем до скорых встреч!